И солдаты и матросы, сержанты и сожимы, товарищи правды с идеали, обезяли генералы и адмиралы, дорогие дерати, граждане, граждане России, поздравляю вас с новых победных! Свиньи! Правильно, тогда мы и делать сегодня и неважно, кто бы мы не кто в бы мы и но победный межности, кто бы от частицы, и отбросили наши жители, а другие страны, и не на этой Свою Родину и сегодня. 58 лет назад была нарезана эта героинская Была остановлена большая наша дема. Уничтожен сели надменных и не отчетал Враг, который не знал, не мил, не знал, не Но он сломан, сломан, Мы не злоняем голову, и не для них и перечерем время и перечерем кто был самым первым, и кто кого-то делал в Великая и это не может Это время Бога, время, время, время и Наши Жизнь. Там да, высокая это не повредство. Мы в и черпали в przez нее знакомимثю и с перемежи работать чтобы враг화 будет以前 никогда не, да, не нет, было. Нет, нет, нет. Все народы не что мы на мы когда мы вводим в последние разности врага сотрудничества ветеранов Это наш общий праздник. И деньги на общий о том, как мы вместе как в в отбить, в в отбить, и в в в не разградить врага вернуться на и похитать и умереть, где Эта победа осталась не в исполнительности, да в этой мужественной, Любовь своей не пригодилась в ладжи и на сей Силия не будет, не будет. мы что всех, кто придет и спустится к этой войне? Мы Мы это И не делаем почему, мы будем, потому что мы Почему мы должны быть И да, и на Такая этаже, на втором этаже, на втором этаже, на втором этаже, на втором на третьем этаже, на третьем этаже, на прежде всего в этих Именно форму, Это же, по истине, визитерное дело, и незначительное. Верие в новое, глобальное и очень серьезное направление Миры, объединить Для многократных надо соединительное сердце и чтобы противостоять надо побеждать благо. и наших локсов, в наши Они не перед жестокого И их не опыт, их победа. и наш духовный полет. С победа Слава